Сорт сверхострого перца Каролина рипер Этот сорт относится к виду Капсикум чиненс Он был занесен в книгу рекорда Виннеса Как самый сверхострый перец На данное время Который имеет остроту От 1 миллиона 200 тысяч До 2 миллионов 200 тысяч По шкале сковеля Это очень и очень Острый перец Вот такие вот некрупные плоды они имеют размер 3 на 3 сантиметра. Морщинистая плоть у них. Срок созревания такого перца от 120 дней до 270. Сегодня 8 октября. Вот они только-только начали созревать. Чем выше на кусте плоды, тем они мельче, чем ниже. Соответственно, тем они крупнее. Вот плоды. Они крупные здесь. Они растут в развилке. Вот один растет очень крупный. Вот в нижней развилке тоже очень-очень крупный. Потому что по стволу поднимаются питательные вещества. Доходят до этого перца. И все самое лучшее достается ему. Потом дальше идет еще одна развилочка. Вот она. И этот перчик тоже получает Самое лучшее. Если плоды у вас изменили немножко форму, но они находятся в развилке, это не значит, что они переопылились или что-то что-нибудь. Это значит, что они жируют у вас. Чем выше плоды, тем они, соответственно, мельче. Особое отличие каролины риппер от других перцев это цвет ствола. Вот если посмотреть, он темно-темно-темно-зеленый. И вот с таким вот краплением как бы темно-фиолетовым почти черным такие полоски по стволу идут вот пос посмотреть на листья посмотрите какого они цвета темно-темно-фиолетового вот еще листочек вот здесь вот в развилочке видно это вот такие небольшие полосочки это растение имеет вот такую вот окраску ствола остальные сверхострые сорта имеют просто зеленый ствол этот перец следует высевать на рассаду где-то с 5 января. Почему? Потому что срок созревания у него очень-очень большой. 270 дней. Как бы это очень много. Тем более, если вы будете выращивать его в открытом грунте, это уже, грубо говоря, конец октября вот он начинает начинает созревать. Он В конце октября созреет полностью весь часть плодов еще вот находится в таком вот оранжевом состоянии, как бы он еще недозревший. Я уже говорил, что он созревает от зеленого, потом оранжевый становится, а потом уже в конце он становится такой вот темно-красный. Высота такого растения может достигать до полутора метров в высоту. От метра до полутора метров. У меня этот кустик где-то в пределах 70 сантиметров. Не, даже мне кажется меньше. Где-то сантиметров, наверное, сантиметров, сантиметров. Ну, до развилки сантиметров будет, наверное, 30. А так, сам куст был в пределах 80-80 70 80 сантиметров. Так как он у меня был обрезанный, у него верхушки нет. Вот верхушка полностью срезана, чтобы он быстрее дозрел. Перчики вызрели у нас. Такие вот красавцы. Морщинистая плоть у них. Они тонкостенные. Единственный недостаток этого сорта в том, что у него очень мелкие плоды. И чтобы сделать, к примеру, бутылку 200 мл хорошего соуса концентрированного, нам понадобится около 100 плодов. 100 плодов это где-то в пределах, может быть, 5 кустов. Это что получилось? 200 мл. И второй недостаток это то, что он созревает очень и очень долго. Для этого понадобится нам больше 200 дней если будете выращивать такой перчик у себя на подоконнике высота кустика не будет провешать 50 сантиметров 50 сантиметров как бы это не сильно много и у вас будут вот такие вот красавцы перчик любит хорошо покушать ну ладно не переусердствовать чтобы не перекормить его Большая часть плодов бывает меняет форму не из-за того, что они переопылились, а из-за того, что вы их перекормили. Вот, примерно как здесь вот видно, вот хотя здесь жало есть, но он такой толстый, толстячок, значит хорошо покушал. И вот это тоже, точно такой же. Все, которые находятся вверху, все получают меньше питательных веществ, соответственно они мельче.